Пациенты, без щитовидной железы, утратившие или весь орган, или его часть, например, половину железы, одну долю, обращаются в нашу клинику с вопросами о том, как им быть, что делать в тех или иных ситуациях, и вообще просят рассказать о том к поведении, о многих каких-то обстоятельств, которые влияют и сказываются на вот их случаи. И они задают свои вопросы в виде каких-то комментариев под нашими фильмами на нашем канале YouTube, под статьями, которые мы публикуем в интернет. В большинстве случаев вот эти комментарии, обращения, они носят общий характер. То есть вот вообще нам расскажите, как нам быть, потому что они сталкиваются с чем. То есть было какое-то у них показание к удалению, чаще всего это или узлы, которые имели признаки рака или действительно оказались раком, злокачественным процессом. Или это диффузный токсический зоб, который хирурги тоже стремятся удалить, как бы снять вот эту проблематику избытка гормонов щитовидной железы. И вот количество людей без щитовидной железы постоянно пополняется. Но хирург сделал свое дело, и он не несет... Получается никакой ответственности, и пациент дальше не знает, куда ему обращаться. Он обращается к специалистам-эндокринологам. Они предлагают принимать гормональный препарат и тоже на этом, как говорится, умывают руки. Что же остается делать этим пациентам? Как же вам быть? И вы задаете вопросы. Но я уже много раз писал в ответах на такие обращения, что вам нужно конкретно собрать свои вот эти интересующие вас беспокойства с тем, чтобы я по каждому поводу, по каждому обстоятельству конкретно рассказал. Ну, давайте, что вас больше интересует? Сейчас актуальная ситуация, вот я читаю эту лекцию, это начало февраля 2022 года, это... Вакцинация или как переносят пациенты заболевания ковид. Далее, конечно же, отсутствие железы – это гипотиреоз. И вопрос интересует дозировки препарата гормонального. Какие именно препараты нужно принимать? Затем, какой анализ крови делать в каких случаях, на какие показатели? Есть ли какие-то особенности именно у пациентов без щитовидной железы? очень сильно беспокоит, вот, я так понимаю, пациентов этой группы с гипотериозом и отсутствием щитовидной железы, проявление болезни. То есть железу удалили, а принимает человек препарат, а ему плохо. Сердцебиение, слабость, усталость, головные боли, нарушение сна и так далее. И он не знает, что делать. Он меняет один препарат, другой – кто-то задает вопросы о том, нужно ли принимать э, йод э, при отсутствии щитовидной железы. Э, Кто-то спрашивает о питании, каких-то продуктах, необходимо ли соблюдать какую-то диету, какие-то минеральные вещества. Э, и какие-то пациенты, например, интересуются, а можно ли выезжать на юг, загорать, ведь до этого было нельзя, а сейчас вот вроде бы как без железы, а хочется там погреться, солнышку вот в летний период года. Тоже вот такая проблематика интересует пациентов без щитовидной железы, или, скажем так, людей без железы. Впрочем, пациентов, потому что отсутствие органа – это своего рода зависимость от препарата, это своего рода инвалидность, и, которая незаметна окружающим, поскольку есть руки – ноги, голова, то есть многие не осознают, что рядом с ними человек без органа, который каждый день принимает гормональный препарат. И вот давайте немножечко рассмотрим вот эти все обстоятельства. Кроме того, существует еще масса нюансов, как ведет себя организм на вот таком неестественном обеспечении гормонами. Уже вообще без органа. Но прежде всего я хочу обратить внимание на два обстоятельства. Есть пациенты без вообще щитовидной железы, то есть основной массы этого органа, который дает гормоны. А давайте напомним, что это гормоны, позволяющие усваивать энергию. Энергию для жизнедеятельности мы получаем с продуктами питания, жиров, углеводов. Белки – это энергонесущие вещества, но в основном они используются организмом для так называемых строительных, структурных целей. Так вот, есть люди после операции, когда железа почти вся отсутствует, там остаточные элементы ее. А есть случаи, когда удаляется одна доля, и существует... Ну, например, удалили левую долю, есть правая, или правую, есть левая. Например, так происходит при доброкачественных узлах щитовидной железы, а другую. И что же делать пациентам, тем, у которых осталась одна доля, и тем, у которых нет вообще всей щитовидной железы? Статистика показывает, и моя практика в общем-то тоже, что у пациентов, у которых сохраняется одна доля, в общем-то нередко, а приблизительно в 50-40% случаев вот эта одна доля за счет дополнительного напряжения клеток этой доли, вот это оставшаяся часть щитовидной железы, она старается, напрягается и обеспечивает организм достаточным количеством гормонов. И приблизительно тоже, вот по данным статистики, около 40% таких людей с одной долей железы, они получают гормонов из своей оставшейся части железы достаточно и ТТГ не превышает нормативы и сами гормонов Т3 и Т4 свободных главных показателей ориентиров достаточно и э, вот у вот этой части пациентов им конечно нужна другая помощь не гормональная а помощь в устранении энергетических перегрузок, лишних трат гормонов на что-то вот лишнее, ненужное организму. То есть это соблюдение благоприятных условий. Пациентам же без щитовидной железы, кроме того, конечно, приходится принимать гормональный препарат. И принимать гормональный препарат приходится тем пациентам с одной долей железы, у которых эта доля, ну так получается, оказалась маленькой. Так бывает при вот крупных аденомах щитовидной железы и удалении доли с аденомой почему то это кому то там не понравилось это может быть не очень огромная доля по какой то причине доброкачественная из врачей они порекомендовали пациенты пациент доверился удалили и вот был достаток гормонов железы стал недостаток но уже как говорится после драки махать руками кулаками не принято уже нужно находить способ выход из этой ситуации и вот бывает когда одна доля небольшая, не может обеспечить полноценно гормонами, в этом случае, конечно же, приходится принимать гормональный препарат. В нашей стране гормональные препараты, это искусственные, содержат Т4 гормон. В принципе, этого большинству людей наших достаточно при отсутствии железы и даже с щитовидной железой этого гормона абсолютно достаточно. Но бывает так, что... В некоторых случаях, это в редких случаях, одного препарата, содержащего Т4, такой гормон, который превращается в главный гормон Т3, не хватает. В таком случае, конечно же, было бы рационально какая-то помощь препаратам с Т3. Кроме того, за рубежом в некоторых странах существуют препараты естественные, содержащие гормоны природные взяты у животных овец например и так далее но это уже другая тема беседы вообще то есть мы говорим о том что есть два вида пациентов одни с одной долей и кому то из них достаточно своих клеток оставшейся доли для производства гормонов других другим недостаточно есть те люди у которых нет вообще щитовидной железы как же быть вот тем, э, тем из них, тем пациентам, у которых вообще отсутствует щитовидная железа. По поводу дозировки препаратов, по поводу э, оценки, конечно, надо всегда ориентироваться на данные анализа крови. Э, никто не исключает для вас необходимость постоянного контроля Показатели анализа крови. Какие-то показатели должны быть абсолютно такие же, как и для других пациентов с гипотериозом. Минимумом здесь являются три показателя крови. ТТГ тиреотропный гормон, он же тереостимулирующий, а также Т4 свободный и Т3 свободный. В некоторых случаях для того, чтобы что-то там уточнить, может быть потребоваться оценка общих фракций, особенно Т4 общего, который показывает накопление в организме запаса этих гормонов, которые присутствуют в крови, связанном в виде с белками плазмы крови. То есть я хочу и этим случаем, и вообще передать вам ту особенность, что состояние гормонального обмена никто не изменял после удаления железы. Он как, был, как была потребность организма, его клеток в гормонах, так она и осталась. Потребность организма в гормонах никто не изменял после операции. Как была потребность в гормонах железы, так и она осталась. Удалили железу, но никто из хирургов и каких-то там врачей ничего не изменил в организме. И вы остались после восстановительных каких-то месяцев, первый год после операции, остались опять сами с собой, один на один, со своим измененным организмом, который был вынужден привести свою железу к какому-то такому состоянию, при котором была в кавычках показана операция, в ряде случаев да, так и действительно показано, при неблагоприятных случаях, когда имеется рак, злокачественность, кто спорит, нечто плохое надо удалять, но в случае там диффузного токсического зуба здесь это не всегда так. Так вот, получается, что в организме остаются изменения и остаются Потребность в гормонах. Иногда в более повышенном количестве гормонов, чем это в действительности организму необходимо. И вы вынуждены принимать гормональный препарат и периодически его контролировать. Конечно же, это иногда приходится делать часто, там раз в два, в три месяца, может быть кому-то чаще. И это только так думается, что вот определились с за первые вот эти полугодия, там максимум год, определяя анализ крови каждые два или три месяца или как-то иначе. А потом, может быть, один раз в год определять гормональные показатели и принимая себе, как будто ничего в жизни не меняется, как будто организм не тратит гормоны в динамичном диапазоне, то есть то больше, то меньше, скорость не меняется за затраты. Конечно, меняется, вы попадаете в разные... Энергозатратные состояния, условия жизни э, на вас оказываются влияния. И вы по-разному каждый день, каждую неделю, каждый месяц и каждый сезон года тратите, э, каждый год тратите э, гормоны по-разному. Энергию по-разному тратите, соответственно, гормоны. И нужно проверять, а подходит вам эта доза или нет. Если э, у человека есть железа, то это контролирует Нервная система, периферическая нервная система, она оценивает достаточность обеспечения энергии, энергетическими гормонами и напрягает свою щитовидную железу то побольше, то поменьше с помощью нервных стимулов и ТТГ из гипофиза, который колеблется, если вы будете, ну, захочется вам почти каждый день, там, через день апреля ТТГ, вы увидите, что он колеблется в определенных каких-то там пределах, вот, то побольше, то поменьше у каждого. Это значит, что железу стимулирует то побольше производить энергетических гормонов, то поменьше. И, конечно же, контроль должен быть. На это, конечно, тратятся ваши средства. А что делать? Безусловно, если более-менее жизнь стабильна, по каким-то нагрузкам физическим, психическим, холодовым, по нет каких-то вот этих заболеваний, на преодоление которых тоже тратится энергия гормоны железы, поездок и так далее то есть у вас достаточно отдыха вы правильно там ведете себя в течение дня высыпаетесь днем лежите питаетесь регулярно то да, энергетических трат у вас избыточных нет и конечно вот этот вот ритм приема гормонального препарата его доза она приблизительно будет почти одинаково не нужно думать ни в коем случае что он следует определять только ттг если вам кто-то говорит что только ттг это абсолютно неверно. Всегда обращайте внимание на показатели самих гормона железы. И Т4 свободного, Т3 свободного, а из них особенно на величину Т3 свободного в границах нормы. Ближе к нижней границе, ближе к верхней. В ряде случаев, как я уже сказал, необходимо оценивать величину Т4 общего. И есть такая книга, сейчас я вам покажу ее. Называется «Анализ крови при болезнях щитовидной железы». Вот эта книга, она позволяет вам, несмотря на то, что железы нет, а все равно гормональный обмен есть, гормоны вам нужны, оценивать по показателям крови правильно, необходимо, сколько вам какого гормона. Вот я обращаю внимание, это в каком-то смысле учебник для пациентов, подробный, самый лучший. Вот он вам подскажет, в отличие от молчащих врачей, которые вам ничего не подсказывают, то есть служба, я еще раз говорю, служба врачебная, которая должна была подготовить какие-то курсы обучения, как себя, какие могут быть у вас ожидать условия для каждого варианта, для каждого пациента, группу пациентов с какими-то особыми обстоятельствами в организме, подготовить какой-то план. Пред, предвидя, что вот такое может быть и что вам конкретно делать. Поэтому э, вам приходится применять э, свои собственные усилия в получении знаний и выхода из этой ситуации. Еще раз, подводим итог первой части какой-то там, может быть, не первой, а очередной э, в этой моей лекции о том, что пациентам э, без щитовидной железы или при недостаточном количестве клеток щитовидной железы, если там какая-то все-таки часть железы еще есть. После операции э, необходимо делать анализ крови полноценно и периодически до, с достаточной регулярностью. Дозы гормонального препарата. Они должны рассчитываться не по массе тела. По массе тела это приблизительно. Они должны ориентироваться, как я сказал, по той. Э, тому реально существующему гормональному обмену, то есть под тем э, потребностям организма в гормонах, которые он демонстрирует по концентрации гормонов в крови. Недостаточная концентрация или там вот потребности есть, это увеличивается. Да, это нужно. Э, в первый год, первые 2-3 года после операции, особенно после операции по удалению э, злокачественных узлов, вот в этом случае врачи, особенно раньше и сейчас, в общем-то, продолжают назначать так называемую супрессивную, э, супрессивное количество гормонального препарата. То есть подавляющая э, деятельность клеток щитовидной железы. То есть чем больше гормона э, вводится в организм э, с препаратом, тем меньше величина ТТГ. И вот рекомендуют ее удерживать для в этом случае для, на позициях 0, меньше 0,1 микро международных единиц на миллилитр. И для чего это делается? Это как бы теоретическое смыслом вот такой гормональной препаратами супрессии подавления является подавление, развития клеток щитовидной железы, если они где-то остались. Если они остались в месте, там, где находилась железа, если они остались, куда-то там распространились какие-нибудь лимфоузлы и так далее, метастазировали, чтобы они тоже там не развивались. Вот подавление таким образом. И там существуют свои особенности, но это уже вопрос больше к специалистам-клиницистам-онкологам. А мы с вами говорим о других обстоятельствах э, поведения при отсутствии щитовидной железы. Йод. Нужно ли принимать препараты с йодом, принимать какие-то продукты с йодом? Ну, давайте скажем так. Йод э, нужен организму только для образования гормонов щитовидной железы. Осталось полдоли щитовидной железы, ей нужен йод, для того, чтобы образовывать гормоны. Причем эта железа напрягается приспособительно, компенсаторно больше, чтобы одна доля смогла произвести гормонов, как две доли. Она за двоих трудится и старается больше, она больше, активнее все ее клеточки всасывают эти гормоны из крови, с тем, чтобы произвести больше гормонов, больше в два раза, чтобы обеспечить организм полноценно, ну почти в два раза. И поэтому, чтобы снять, уменьшить это перенапряжение по работе всасывания клеток, чтобы они меньше истощались, нужно дать им столько йода, сколько нужно. Проверить достаточность йода можно по анализу концентрации йода в моче или в крови. То есть сделать соответствующий анализ мочи или дать кровь на анализ пациентам у которых отсутствует железа не нужны специально не препараты с йодом но и бояться как бы их особенно тоже не следует если вы принимаете какой-нибудь поливитаминные многовитаминные препараты там есть в том числе микроэлементы есть йод опасаться его не следует но и вводить дополнительно специально вот для чего-то вот, старайтесь мыслить, получать знания. То есть йод нужен только для образования гормонов. Есть ткань железы, нужен э, препарат, нужен йод в принципе, а вот насколько ему много нужно или мало, это уже лучше оценивать по путем измерения этого вещества в организме, в моче или в крови. Какие продукты можно, какие нельзя в результате э, при, принимать пациентам, э, у которых в результате операции железа э, отсутствует, потеряна. Э, в принципе, исходя из, из этой вот задачи, э, здесь нет никаких особенностей. Э, существующие какие-то там аутоиммунные протоколы здесь не действуют. Вообще, сам вот этот вот аутоиммунный протокол, если вы слышали, при аутоиммунном тиреидите пациентам назначается какая-то вот ограничивающая диета с уменьшением продуктов, содержащих глютен и так далее, и так далее, она несет лишь одну ключевую задачу – устранить дополнительно перенапряжение пищеварительного тракта, его желез малых и крупных, поджелудочной печени, и тем самым устранить перенапряжение всего организма и его нервной системы. И уменьшить тем самым количество затрат энергии и затрат гормонов железы. Вот и все. Никаких там хитростей. Поэтому, конечно, рационализация питания путем устранения продуктов, которые перегружают пищеваренный тракт, она рациональна. То ли у вас есть железа, то ли ее нет, то ли половина железы. Но какой-то специального питания диеты пациентам с отсутствием железы в принципе не существует, кроме ну, вот, обеспечения веществами достаточно энергетическими. Но это для каждого человека, по сути дела. Можно ли принимать пациентам алкогольные напитки? Ну, вопрос такой, без щитовидной железы. В общем-то, какого-то абсолютного запрета нет. То есть, здесь необходимо руководствоваться обычными критериями, что запрета нет, но избыточно не надо. Но если вы примете, там, примете бокал, там, другой чего-то, если вам хочется, если у вас такая традиция, там, какая-то устоявшиеся привычки, и вы, вам просто вот хочется говорить «доктор, дайте мне», да, пожалуйста, в разумных пределах не избыточно а, но и потребностей в них, в общем-то, нету, э, понятно. Начинают некоторые там мне писать, когда я рассказываю, можно или нельзя про алкоголь. А вот вы там разрешили, я против, за все остальное вам спасибо, а вот за это вы плохой человек. Да хоть отпишитесь. Вот, если одним людям э, это нужно для того, чтобы уменьшить э, возбудимость нервных клеток, принять какую-то дозу алкоголя и бокальчик э, вина сухого или полбокальчика, периодически, иногда, они не только не повредят, они даже улучшат в, в, в тех случаях, успокоив нервные клеточки, состояние организма. А вы не применяйте, ну не применяйте этот алкоголь. Это ваше личное дело. Здесь принципиальной никакой зависимости и связи, в общем-то, с отсутствием щитовидной железы и какими-то дополнительными какими-то особыми условиями нет. И еще раз я повторяю, который раз, что вы должны понимать, что гормональный обмен в принципе никак не изменился, у вас просто нет источника своих гормонов, э и вот здесь вам нужно постоянно, регулярно вводить гормональный препарат. Конечно же, в идеале в идеале э должно было бы быть так, что к этому времени за последние, ну сколько там, э 100 с чем-то там, 110-115 лет, когда начали пересаживать железу, это вот 100 лет назад, э, и самым известным специалистом в этой области, э, как минимум в нашей стране, является профессор Воронов. Э, прототип булгаковского э, профессора Преображенского. Именно профессор Воронов и пересаживал щитовидную железу, причем очень удачно. Но э, вот э, современная медицина уже была бы должна предоставить вам такую возможность но, видимо, гормональные препараты – это проще, интереснее и так далее. Поэтому в 30-е годы так или иначе произошло событие, какой-то конференции или конгресс, на котором специалисты отказались от дальнейших разработок вот этого направления трансплантации щитовидной железы. И история медицины, история здравоохранения – пошла и к настоящему времени пошла и пришла к, к тому, что предлагается вместо трансплантации предлагается заместительная гормональная помощь, не терапия. Терапия должна к чему-то там восстанавливать. Это в данном случае поддержка, помощь. Вот именно так к ней следует относиться. Можно ли пациентам без щитовидной железы, ай-яй-яй, ехать на юг, будет ли им там хорошо или плохо, э, а вот если был рак, а если там вот гип гипертиреоз был, да нет никаких, то есть у вас уже нету рака, то есть удалили, провели, э, если еще кому-то там действительно было показано по каким-то там признакам онкологическим, э, радиооблучение специальное, э, радиоактивное, и э, влиянием препарата, имеется в виду, и э, в этом случае у вас нет рака. Вы можете пользоваться э, природными факторами, э, южным теплом, влиянием солнечного света прямого, абсолютно так же, как другие люди, но в разумных пределах, то есть не избыточно. Не надо лежать, жариться, э, как некоторые люди этого любят, там часами под солнцем ни в коем случае, но не, не, нужно, не нужна другая крайность, там, закрывать себя полностью одеждами, повязывать эти шарфики, там, шляпу с огромными полями, вот эта боязнь солнца, она э, избыточна, она абсолютно не нужна таким людям, вот, вам не нужна, и э, смело идете, едете на этот юг, начало дня, там, до 11, пожалуйста, Максимум до 12, потом после 4, а еще лучше после 5, то есть после 17 э, часов э, до вот какого-то там вечера, да, когда уже солнышко прячется, пожалуйста, очень хорошо находиться, получать вот это полезное влияние, оно для организма полезно восстанавливающее энергетическое, прогреваться, получать тепло от нагретых всяких предметов, ходить босичком, но ну, это уже индивидуально, по прогретому песочку или гальке, все это показано. Купаться в теплом море, все это хорошо. У нас есть специальный фильм о том, как при гипотиреозе, там при узлах, и может быть там нет этого отдельно, такой позиции при отсутствии железы. Так я вам говорю сейчас, что да, пожалуйста, вы можете себе позволить такое условие пойти и что сделать поехать на юг отдохнуть но соблюдая условия и вот самая интересная наверное тема для вас это симптомы то есть вы принимаете гормональный препарат у вас сбалансирован уровень гормонов ттг т3 т4 все как будто в норме а у вас есть какие-то проявления болезни и вы думаете, а что же делать? То есть, вот как будто бы все хорошо, все сбалансировано, а проявление есть. И вы не чувствуете себя здоровым. А это не просто там, а где-то так что-то так чуть-чуть мешает. Это просто не дает жить. Очень сильно, как говорится, понижает качество жизни, если вот каким-то таким языком формальным излагать это. Эти симптомы все, они исходят, вы их чувствуете, они исходят из нервной системы. Эта нервная система вам влияет на всевозможные, то есть слабость, усталость – это истощение нервных клеток. Сердцебение, изменение артериального давления, какая-то головная боль, например, такая или другая, ощущение в области шеи, какие-то дискомфортные ощущения – Избыток жара, там, потливость, нарушение сна – все это влияние, раздражающее от периферической вегетативной нервной системы, которая влияет на разные структуры органов и на головной мозг, и, конечно, на сердце сосуды, что в первую очередь реагирует. И сама она, нервная система, а это нервные клетки, э, сообщают вам в ощущениях своим языком, языком тела, что с ними что-то произошло. И, э, поскольку периферическую вегетативную нервную систему не изучают врачи всего мира уже несколько десятилетий в разных странах, то есть врачи с этим не знакомы, они просто знают, что есть такая вегетативная нервная система, то вы сталкиваетесь с проблематикой, вы приходите к врачу и говорите, а вот что? Врач говорит, гормоны принимаете, ТТГ нормальные, все, меня это не интересует. Ну какая-то участливая врач говорит, женщина врач, да? Или мужчина, врач, кардиолог там какой-то, говорит, давайте мы проверим ваше сердечко, делает электрокардиографию, э, так называемый мониторинг деятельности сердца э, проводит э, суточные. Еще какие-нибудь там пробы делают, говорят, то у вас с сердцем все хорошо, эхографию сердца, УЗИ сердца, тоже все в общем-то в пределах, смотрят какие-то сосудики там головного, шеи, и говорят, ну тоже каких-то отклонений особенно нет, все проходимо, и вы тогда сталкиваетесь с тем, что, с каким-то недопониманием, откуда же, откуда же эти симптомы, и никто из врачей не хочет вами заниматься вообще. Они говорят, принимайте гормоны достаточно, все, до свидания. Вот в таких особенно случаях я хочу вам еще раз говорить, что источником является состояние нервной системы, нервных клеток. А вот здесь необходимо проводить диагностику и лечение. И именно вот этой системы, которая влияет на разные органы, перенапрягает их и перенапрягается, истощается сама, возбуждается, повышается чувствительность нервных клеток, и это дополнительно усиливает вот это вот неблагоприятное состояние самочувствия. Врачи очень часто, я слышу это от пациентов, знаю по каким-то вот этим же отзывам в комментариях, дистанцируются от пациентов по разным поводам, дистанцируются у которых есть симптомы, но у них выровнен гормональный обмен и они не понимают с чем это связано. У них там какие-то еще свои заботы там есть и домашние и рабочие. И, и вот это возникает недопонимание, пациенты ждут помощи, ведь сделали операцию должно быть вроде как хорошо, а хорошо нет. То есть еще раз объясняю, что э, сущность болезни осталась. А ее часть, проявленная через щитовидную железу, была удалена. И введение гормонов не устранило и вот этого заболевания его сущности, которая относится, в частности, изменения состояния периферических нервных центров. Вот в этом случае как раз и нужно, ориентируясь на то, где и как проявляются эти симптомы, и вот они симптомы прямо указывают на то, откуда идут вот эти признаки, из каких нервных центров и так далее. Проводить диагностику состояния этих нервных центров и оказывать адекватное лечение. В общем-то, этим мы и занимаемся в нашей клинике. И если у вас нет щитовидной железы, но есть проявление болезни, то... Те проявления, о которых я уже сказал, или какие-то еще дополнительные, вот с этим вы можете обращаться к нашу клинику. Мы проведем диагностику и сможем провести восстанавливающее лечение. Но ну, В данном случае мы используем физиотерапию и кое-какую, конечно же, дополнительную помощь дополнительно к организму. Вот сейчас я вас сориентировал э, по основным обстоятельствам полноценно. Еще раз маленький итог, то есть принципиально гормональный обмен не изменен, ему нужна вот такая помощь с помощью препаратов. Йод при отсутствии железы уже не актуален, он не нужен в каких-то там дополнительных продуктах или тем более медикаментах. Нужно восстанавливать организм, а в нем особенно состояние нервных центров периферической нервной системы, ну и центральной нервной системы, с которой она взаимосвязана, и э, улучшать условия, устраняя энергетический лишний расход организма. А вот как это, что делается, это у нас в других фильмах рассказано. Смотрите, не ленитесь. Не нужно так вот подходить э, однобоко. Какой-то фильм посмотрели, выборочно из него какие-то моменты, что-то, что-то сориентировалось, понравилось, не понравилось, там э, доктор э, от Бога, доктор Красавчик. Эти эпитеты, сравнения, они не нужны. Вы для себя берите главное, смотрите, выбирайте полноценно изучайте, кроме вас больше никто этим заниматься не будет, изучайте вот эти обстоятельства развития болезни, особенностей и начинайте с нашей поддержкой информационной, с знаниями восстанавливать себя а тем из вас, кому нужна индивидуальное наше индивидуальное участие. Говорю, приезжайте вот как раз индивидуально будем выяснять с помощью диагностики методики нашей где и что в организме изменено и именно туда целенаправленно достаточным образом направлять лечение восстанавливающее, устраняющее вот эти все беспокойства восстанавливающие опять же этими формальными словами говорю качество жизни и да к сожалению придется принимать гормональный препарат но устранив вот то, то ядро болезни, укрепив, укрепив состояние нервных клеток, а это вообще реально, вы будете в последующие все годы жизни, извините за такие слова, ну, это для каждого из нас, у каждого свой э, срок жизни, жить нормально, радоваться и забудете про эти мои слова, будете полноценно э, отдаваться всем своим уже другим заботам, которых тоже в жизни. Хватает. Я желаю вам здоровья, мудрости, думайте, э, вдумывайтесь, старайтесь, получайте знания, еще раз говорю, еще раз вам здоровья, всего вам доброго.